Друзья, вот это электролизный водородный газогенератор s 300 acs 1 Из обыкновенной воды газогенератор производит как топливо, так и окислитель. Воздействуя электрическим током на воду, мы расщепляем воду на составляющие, то есть на водород и кислород. А также газогенератор оснащен системой углеродного обогащения. Смешивая основную газовую смесь с парами жидких углеводородов, газогенератор позволяет получать полную аналогию любым известным горючим газам, таким как метан, Пропан, пропанобутановые смеси или ацетилен. Максимальная потребляемая мощность устройства не превышает 2 кВт в час. При этом газогенератор производит не менее 300 литров газовой смеси в час. Ну а теперь полезная информация для тех, кто хотел бы приобрести подобное оборудование. Друзья, у нас начинается акция с 22 по 27 марта. В этот период вы сможете приобрести газогенератор S300 со скидкой в 25%.